Снег по пути на работу мотивирует на заработок дома, сидя на диване. Начни работать онлайн на партнерском маркетинге и продвигай Bot+. Это поисковая система фильмов и сериалов со всего мира, в которой ты найдешь фильмы, доступные на Netflix, HBO Go, iTunes и других сервисах. Комиссию ты получаешь, когда пользователь активирует свой аккаунт по твоей рекомендации. Перейди на канал MyLead и узнай, как работает партнерский маркетинг. Ничего трудного.